Давай, брат. Ты пришла ко мне, моя девочка. Пришла. Так, так, так, так, так, так, так, так. Все, жарко нам. Нам жарко, мы упали и будем спать. Да? Моя девочка такая смешная.